Привет всем! Сегодня мы поговорим о коронавирусе, или как его называют, COVID-19. Лекарства от коронавируса не существует, из-за этого зараженных около миллиона человек. У зараженных отмечается боль в горле, кашель, температура в теле и дыхательная недостаточность. Чтобы не заразиться, вам нужно мыть руки, соблюдать карантин, не, так... не контактировать с больными, носить маску и не трогать лицо грязными руками. Ну на этом все. Сжимаем мы вам здоровья. Ну всем пока-пока.